Приветик, меня зовут Кэт, и я твой неправильный тренер. Сегодня мы будем тренировать все тело, и тренировка состоит из четырех блоков. Это разминка, стабилизация, силовая тренировка и растяжка. Обязательно приготовь водичку, и мы начинаем. Представь себе, что у тебя на полу нарисовано четыре квадрата, и мы бежим сначала в первый, потом во второй, снова в первый и во второй. То есть начинаем медленно и потихонечку ускоряемся. Старайся делать это на одном месте, чтобы ты не смещалась вперед и не смещалась назад. Мы начинаем медленно разогреваем наше тело, мышцы, связки, составы, разгоняем кровь. Поднимаем немножечко пульс. Кому нельзя прыгать, кому нельзя бегать, вы делаете то же самое, только шагая. Это тем, у кого проблемы с коленями, что-то со спиной ну в общем вы знаете если вам нельзя кому нельзя тот шагает кому можно тебе гуд и потихонечку мы ускоряемся дышим у вас не должно сбиваться дыхание вдыхаем носом выдыхаем ртом или тоже носом чем глубже вдох чем медленнее выдох тем дольше у тебя не будет сбиваться дыхание Закончили. Руки за головой. И мы приседаем. Сводим локоть и колено. Три. Четыре. Приседаем максимально глубоко. Это динамическая растяжка. Пять. Семь. Никуда не спешим. Девять. Десять. И последнее упражнение. Мы ложимся на спину. Поясницу прижимаем к полу. Поднимаем руки. Поднимаем ноги. И опускаем ногу. Поясница все это время прижата к полу. Один. Два. Три. Не спешим. 4. 5, если тебе тяжело опускать ноги, 6, ты просто в статике, держишь поднятые руки и ноги. 8, 9, 10. Закончили и повторяем это все еще раз. Побежали, уже можем немножечко ускориться. И к этому бегу мы подключаем вращение локтями в одну сторону и в другую сторону. Тебе, может быть, это сложно делать поначалу и снова в одну сторону. Но ты старайся это делать, эта координация движений развивается, строятся новые нейронные связи. И поэтому мы сейчас тренируем не только тело, но и мозг. А новые нейронные связи уберегают наш мозг от старения. Закончили. И у нас приседания. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. Десять. Мы ложимся на спину. Поясницу прижали. Подняли ноги. Подняли руки. Кто не может так держит в статике. Кто может, опускай ноги. Если у тебя в этом упражнении щелкает позвоночник, ты не опускай ногу так низко. Опускай ровно до того момента. 4. Где он щелкает? То есть щелчка быть не должно. То есть если у тебя щелкает где-то вот здесь, ты оставляй ногу вот тут. Восемь. А может быть, что вообще не щелкает. Это хорошо. 9. Десять. Закончили. И у нас еще один раз. Побежали. И мы подключаем кисти. Вращаем в одну сторону, в другую. Разминаем хорошенечко руки. Продолжаем бежать. Это сложно, ты можешь путаться в ногах, путаться в руках. Вот я начала говорить о том, что путаюсь и сама запуталась, видите? Но координация точно так же тренируется, как сила, выносливость и любые другие показатели. Закончили и приседаем. А мне еще и говорить приходится. Еще и что-то думать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ложимся на спину. Руки, ноги, поясницу прижали. И работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, закончили разминку, отдыхаем, пьем водичку и переходим собственно к тренировке, для этого блока тебе понадобится стул или любое возвышение, у меня это вот этот деревянный ящик, и мы будем приседать на одной ноге. Если у тебя не получается, ты можешь делать это возле стены или возле чего-то, во что ты можешь упираться рукой. Но я рекомендую делать это без упора. Итак, мы поднимаем одну ногу и медленно, не падая, опускаемся на стул. И поднимаемся обратно. Опускаемся и поднимаемся Таких мы делаем 12 повторений. Готово? Работаем. Один. Стараемся не падать. Опускаемся медленно. И также поднимаемся. Три. Не переживай, если у тебя не сразу получается. 4. 5. Если ты никогда не тренировала стабилизаторы, 6. 7, то естественно, что у тебя не получается. Восемь. Но это можно натренировать. Поэтому не переживай. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. И повторяем на другую ногу. Готово? Работаем. Один. Два. Ищи положение. Три, чтобы тебе было удобно. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10 одиннадцать, 12. Закончили. И следующее упражнение у нас выпады в перепрыжке. То есть мы делаем выпад и перепрыгивая, меняем положение. Если тебе нельзя прыгать, если у тебя большой лишний вес, проблемы с коленями, в общем, ты знаешь, почему тебе нельзя прыгать. Ты это делаешь в перешаге, то есть ты сделала выпад, поменяла выпад, поменяла. Все остальные делаем в перепрыжке 16 раз. Готовы? Работаем. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16. Закончили. Отдыхаем. Пьем воду. Воду во время тренировки пить можно и нужно. Восстанавливаем дыхание после прыжков. И продолжаем. Приседание. Погнали. Один, два. Напоминаю, вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Три, четыре, пять. Чем глубже дыхание, тем быстрее восстановится. Шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре. 5, 6, если тебе тяжело держать баланс, 7, ты можешь ставить ногу вторую на пол после каждого повторения, 8, 9, но опять же я рекомендую этого не делать, 10, 11, ну смотри по себе, если ты вообще не можешь, то конечно делай 12, закончили, и у нас выпады в перепрыжке. Готовы? Работаем. Не спешим. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один подход. Слышишь, как бьется сердце? Не знаю, как у тебя, у меня так колотит. Но прыжки всегда так. Готово? Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. И у нас выпады. Приготовились. Работаю. Напоминаю, кто не может прыгать, те просто перешагивают. Пять. Шесть. Восемь. Одиннадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Закончили пьем водичку и переходим к силовому блоку силовой блок тренировки и тебе понадобятся гантели или какое-нибудь другое сопротивление например бутылки с водой или песком или камнями если у тебя ничего нет итак первое упражнение ноги на ширине плеч носки и колени смотрят четко вперед вес по бокам спина ровная мы опускаемся, поднимаемся, поднимаем гантели вверх и выжимаем. Здесь очень важно не перепрогибать поясницу, то есть не надо приседать вот так. Показываю сбоку. Не надо прогибать поясницу и приседать вот так. Я часто это вижу у девушек. Спина ровная. Опускаемся, голову не запрокидываем. Поднимаем гантель и выжимаем вверх. Таких мы делаем двадцать повторений. Готово? Если тебе тяжело приседать с носками, которые смотрят четко вперед, можешь слегка развернуть ноги в сторону. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. 5. Чем тяжелее твои гантели, 6. Тем тяжелее тренировка, 7. И тем более она энергозатратная. 8. 9. 10. 11. 12. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Двадцать закончили следующее упражнение. Тяга плее. Мы ставим ноги. Шире плеч. Носки развернуты в сторону где-то на 45 градусов. Держим вес перед собой. И отсюда мы наклоняемся и одновременно приседаем. Опускаемся вниз практически до касания гантелями пола. Здесь важно, опять же, не перепрогибать поясницу и чтобы колени не заваливались вовнутрь. То есть следи за тем, чтобы колени были в сторону. И выпрямляемся. Опускаемся и выпрямляемся. Таких мы делаем 20 повторений. Готово. Работаем. Один. Два. Наклоняемся за счет движения в бедрах. Три. Как барби. Четыре. Спина ровная. Пять. Голову не запрокидываем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И следующее упражнение нам снова нужно наше возвышение, у нас обратное отжимание. Офигенное упражнение для рук, для трицепсов, для вот этих женских проблемных мест. Просто лучше не придумаешь. Мы упираемся руками, отшагиваем и отсюда опускаемся вниз. Локти идут назад не в стороны, локти идут четко назад. Попа максимально близко к возвышению. То есть мы не уводим попу сюда, попа идет максимально близко к возвышению. И возвращаемся обратно. Чем дальше ты отставишь ноги, тем тебе будет сложнее. То есть так сложнее, так легче. Таких мы делаем 12 повторений. Готово. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Если тебе легко, отставляй ноги. Пять. 6. Если тяжело, возвращай обратно. 7. 8. Если ты не можешь сделать 12, делай сколько можешь. 9. 10. 11. 12. Закончили. Отдыхаем. Пьем воду. И у нас еще два круга. Дальше мы будем делать упражнения без перерыва. То есть сейчас у вас был перерыв, пока я рассказываю. Дальше перерыва не будет. Если тебе тяжело и тебе нужно отдыхать, жми паузу и отдыхай. Но старайся отдыхать не больше 30 секунд. Договорились? А у нас приседание. Готово? Работаем. Присели, подняли вверх, выжили. Два. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, мы никуда не спешим. 18. Не пытаемся делать быстрее. 19. 20. Закончили у нас тяга. Напоминаю, движение ноги шире плеч, носки слегка развернуты, вес перед собой. Мы опускаемся, спина ровная, голову не запрокидываем, колени вовнутрь не заваливаем. 20 повторений. Погнали. два три 4 5 6 семь восемь 9 10 11 двенадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать 17 18 19 20 закончили и у нас обратное отжимание я ненавижу это упражнение не так конечно как выпады но все равно не люблю готовы локти назад работаем один опускаемся максимально низко Два. три не ограничиваем диапазон движения. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем. И у нас еще один круг. Готовы? Берем наш вес и у нас приседания. Погнали. Выжали. Один, три. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И у нас тяга. Ноги шире плеч, носки слегка развернуты. Спина прямая. Не перепрогибаем. Готовы. Погнали. Два. Три, четыре. Старайся смещать вес тела назад. Пять, шесть. Если вдруг у тебя в этом упражнении болят колени, семь. Восемь. Значит, у тебя вес тела сильно уходит вперед. Девять. Вот я сейчас показала неправильно. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать закончили. И у нас отжимания. Готовы? Уперлись руками и работаем. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Мы закончили силовой блок и у нас еще остается растяжка. Руки в замок. Поднимаем над головой, отставляем одну ногу. И прогибаемся. Тянуться после тренировки очень важно для того, чтобы расслаблять. Тянуться после тренировки. Не пренебрегая растяжкой после тренировки, так как это очень важно для того, чтобы расслаблять мышцы и уберегать нас от травм. Итак, мы берем руки в замок, поднимаем над головой, отставляем ногу назад и прогибаемся. Задерживаем положение на несколько секунд и меняем ногу. Закончили. Ставим ноги чуть шире плеч. Берем себя за локти и наклоняемся максимально вниз. Расслабляемся. Ноги прямые, колени не сгибаем и висим. Тянем заднюю поверхность бедра. Можно немножечко покачиваться. Закончили. Ставим ноги еще шире. И опускаемся на одну сторону. Носки смотрят четко вперед. Стопы от пола мы не отрываем. Мы садимся на одну ногу и на другую. Чувствуем, как тянется приводящая мышца. Если зажат квадрицепс, чувствуем квадрицепс. И еще раз. На одну сторону и на другую сторону. Опускаемся в выпад. Стараемся, чтобы колено было четко над пяткой. И провисаем. колено на пол. Кладем на пол стопу. И отсюда толкаем бедра вперед. Можно поднять руки на бедро или поставить их на пояс и еще руками помогать себе вытолкнуться вперед. Закончили. Смещаемся назад. Поднимаем ногу на пятку и наклоняемся вперед подбородком. Тянемся к носку. Чувствуем, как тянется под коленом. Закончили. Меняем ногу. И делаем то же самое. Опускаемся в выпад. Колено четко над пяткой. И мы провисаем. Можно немножечко покачиваться. Можно просто под своим весом опускаться вниз. Закончили, кладем колено на пол и толкаем бедра вперед, руки на бедро и провисаем под весом собственного тела или ставим руки на пояс и толкаем их еще больше себя вниз. Закончили, оттягиваемся назад и чувствуем, как тянется вот это место. Подбородком тянемся к носку. Закончили. Садимся в бабочку. Стопы вместе, колени в стороны. Я не рекомендую класть руки под стопы. Лучше держать себя за щиколотки. Мы нажимаем локтями на колени и наклоняемся максимально вперед. Наклоняемся не плечами, а стараемся наклонить весь корпус. Спина ровная. Тянемся максимально вперед. Опять же, можно статично держать, можно немножечко покачиваясь. Чувствуем, как растягиваются мышцы. Мы не тянемся сейчас в шпагат. Мы просто расслабляем мышцы, которые работали закончили садимся на колени Я покажу сбоку вот мы садимся вот так вот на стопы пока мы так сидим у нас тянутся стопы тоже и тянем плечи мы поднимаем руку и опускаем ладонь за голову вдоль позвоночника и второй рукой тянем ее максимально вовнутрь Чувствуем, как тянется здесь плечо, немножечко спина. Закончили. Делаем то же самое на другую руку. Закончили. И продолжаем тянуть плечо, руку перед собой. Мы прижимаем ее максимально близко к плечу. И как бы подворачиваем вовнутрь. Помните, как мы в детстве делали крапивку? Вот вы как бы делаете себе крапивку вовнутрь к плечу. Закончили. И на другую руку. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. По ссылке можно найти другие тренировки этого цикла.